Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. вами заново я, Серый Кролик. Ну вот, наступил момент, как прошло у нас полгода. Решил сделать обзор по просьбе подписчика, что случилось с моим крольчатником из пенопласта через полгода. Его эксплуатации. Сразу говорю, если кто не смотрел данное помещение, помещение у нас сделано 8 метров длиной, 3,30 внутренняя ширина по низу и по верху пущен балка нижняя балка лежит на стяжке ленточка залита. с улицы у нас пятерка пенопласт внутри пятерка еще у нас стекловатый грубо говоря а потом сверху зашит USB запустил я его в ноябре полноценно это вот уже тыльная сторона про крышу отдельно вот она боковая здесь тоже бок такой вот еще ничем я не затягивал никакую сетку наверх пенопласта не бросал тем более эту сторону я буду полностью разбирать и пристраивать еще одно такое же помещение сделано на одну скатную крышу сразу же косяк с моей стороны это размер 330 по ширине вот здесь 330 если было бы у меня три метра у меня хватило бы два листа шифера а так приходилось резать или же кидать целый то есть э, небольшой такой косячок дальше ленточку надо было заливать побольше не по ширине а в глубину потому что вот если кто смотрел вот у меня тут камень злосчастный тут был огромный провал в связи с этим зимой приходилось тут много геморроид Пенопласт я на пену садил. Если кто смотрел видосы, на данное помещение потратил я 1100 белорусских рублей. Это полгода назад. Сейчас цены, конечно же, на где-то треть выросли стабильно. Поэтому он будет немножко строить подороже. Дверь вот такая. Ну, то есть... То есть, если брать в целом помещение, то мой косяк в связи с тем, что я ленточку залеял всего лишь на 15 сантиметров, а нужно было бы сантиметров на 30 по нашим почвам, это раз. Второе. Ширину данного помещения сделал бы не 3,30, а 3 метра. Мне бы хватило, честно говорю. Ну что, заходим, друзья, внутрь. По внутренней отделке, как вы можете наблюдать. Вот у меня пенопласт пятерка. Дальше, пятерка у меня утеплителя. Здесь зашиты USB-панели. Повторяюсь, делал по своему розуму дурному и я накосячил. Я не пускал бы в помещение, там, где будет повышенная влажность, практически всегда, потому что они дышат, потому что здесь водичка постоянная, где-то может непелек протекать, то есть это создает дополнительную влажность в помещении. Ее, конечно, можно вытягивать вентиляторами, там трипыры, но заново же, зачем геморрой, если можно сделать сразу нормально? Можно было просто впускать на стены утеплитель в виде пенопласта не пятерку а десятку вот сюда положить бы десятку к этому брусу и а сверху кинул бы сетку и бы. может было бы не так тепло да и было бы то же самое только еще дешевле получилось бы данное помещение потому что usb панели затянули 50 процентов стоимости данного корольчатника Длины 8 метров хватает. Данного помещения примерно на голов 250-300. Развиваться можно. Клеточку вы обзор смотрели уже, друзья. то что, я уверен, замечания свои внесли. Или предложения для улучшения их. Ну, а так, по помещению первое, я еще раз повторяю, Я потратился зря на USB панели. В настоящее время я их бы не покупал бы. А застелил бы все это пенопластом десяткой и затянул бы сеткой за счет которой бы и влагу он бы не боялся он не боится пенопласт влаги перепады температур практически какие перепады если бы все это вода стекала бы все красиво поэтому вот такие небольшие мои замечания по данному помещению ну а так стройте не боитесь всегда будут какие-то могут быть косяки потому что это ручная работа, как это говорят. Ну, мне не понадобилась помощь других людей, то есть я все своими силами смог это сделать. Кривенька, косенька. Внутри, конечно же, данное я ложил на стиль. Он здесь широко хоть на полтора тачки. Вот здесь вот тачки потому что клеточка 90 сантиметров грубо говоря там 92 поэтому здесь проход получился очень большой он не нужен такой проход и клетка такая огромная тоже для кролика тоже как бы ну неудобно будет потом доставать того же самого кролика то есть видите нужно соединяться чтобы достать его поэтому не 330 а 3 будет достаточно что еще хотелось бы вам друзья сказать да я даже не знаю что вам говорить вы же не задаете у меня вопросов. А, освещение, конечно, освещение у нас там много. Здесь у меня 4 лампочки. А, вроде бы хватает. Но одно или две на все помещение стабильно нет. Сейчас будем вот здесь под канистры пропиливать окно, ставить вытяжку, чтобы вытягивало все снизу. Здесь будет она на уровне низа. Пола, чтобы тянуло не вверх, а тянул вниз. В данном помещении большой-большой косяк. То, что здесь у меня подшива под крышу была плохая сделана моими руками и весь шифер сорвало поэтому косяк еще один друзья вот видите там я ложил себе тоже утеплитель э ну стекловатую туда а нужно было бы тоже положить просто пенопласт пенопласт он бы не пропускал бы воду в помещение, если какой бы там косяк получился бы сорвалась крыша там или еще что-нибудь и утеплял, намного проще и легче пены запустил и все и забыл под шифером оно прижало а так у меня крышу шифер сорвало это все нам намокло и сейчас пропадает usb панели вот такие маленькие косячок ну как маленькие на рублей 400 потому что накрыть сейчас помещение надо рублей 400 белорусских то есть треть помещения занимает шифер ну как есть так оно есть друзья но в целом косяки конечно же не будут Косяки не есть, на то наша жизнь, чтобы их все время устранять Ну, такое помещение 8 метров Эту стенку я буду разбирать полностью И пристраивать сюда на одну скатную, на мою сторону, еще одну крышу Здесь у меня дверь одна, будем перестанавливать, конечно же, ее Ну, если вы подпишетесь и останетесь основной, вы все, друзья, это увидите Не будем затягивать ролик, пойдем управляться Приехала только с работы Пойдем управляться, красота, лето Слава Богу, хоть не ветрено.